Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Начинаем новый влог. Снова покупочки Валберис Озон. Будет много интересного. Итак, поехали. Первое, что покажу, это вот такая вот нужная, очень интересная покупка. Это типа тройника, да, сетевой переходник. Здесь у нас два с вами стандартных разъема, таких глубоких. Вот у нас увлажнитель воткнут в один. И два USB. Конечно, он сиреневый. Все по фэн-шуй, да, вы поняли? <laughs> вот так выглядит коробочка. Он классный, он прикольный. Все в нем нравится. И это очень удобно. Заказала еще много чего интересного из этой серии. Все пока в пути. А здесь есть много других, но они без USB а, входов. То есть это какие-то индикаторы. В общем, я читала что здесь только сиреневый с USB-входом. Вот такие вот интересные защитные шторки от детей. Где-то тут я не знаю, что, что здесь шторки. В общем, вот так. И вот USB-два входа. Вот они. Тут постоянно часы воткнуты, зарядка для часов, Ксюшных, потому что их каждый день приходится заряжать. В общем, классный. Он такой большой, он такой массивный, но он очень удобный. Удобно, что здесь есть два USB. Не надо постоянно вот эти вот зарядки искать то есть воткнул провода все они здесь можно опустить они как бы лежат и все здорово то есть чего-то два уже можно заряжать и это классно следующая покупка я уже девочкам на дзене в телеграм показывала, это тюбинг вот такой вот тюбинг у нас его никогда не было ксюшка давно просит купили это на озон Женя забрал сразу его надул автомобильным насосом здесь по моему радиус 15 само колесо и пишут что можно надувать до 5 атмосфер я читал отзывы просто некоторые пишут что маленькая приходит камера просто боятся ее надувать на самом деле она не маленькая она вплотную к чехлу и все отлично это диаметр 100 довольно дешево он обошелся. Такой симпатичный. Там много расцветочек. Две ручки. Добротный такой материал. Очень плотные ручки. Вообще практически не сгибаемые. Такие плотненькие. Здесь ткань моющаяся. Классная. Веревка. Да? Женя сам это где-то все одевал. Поэтому я даже не видела раму. раму господи. Колесо это. А с другой стороны очень плотная. Такая ткань какая-то прорезиненная. Черная. Вот, собственно говоря, это дно да, Вот так выглядит. В общем, тюбин классный. Мы еще не пробовали, пока катаемся по дому на нем. Крис думает, что это люлечка. Завтра должен, по прогнозу, у нас быть снег. Мы обязательно попробуем его на улице, если удастся. И обязательно в Дзене, конечно, ролик тоже на эту тему выложу. Еще пришли батарейки, с адрес. Заказала два разных производителя. Посмотреть, какие лучше, может быть, запомнить. Здесь по пять штук в каждой. Упаковочки всего 10 штук. На праздники нам хватит. Потому что гирлянды, вот эти вот, которые висят на елочках да, и на венке они ровно двое суток погорели непрерывно. Непрерывно. На третьей уже все, огоньков было не видно. Выключать их власть, естественно, никто не будет. Горят да горят. Батарейки стоят копейки, поэтому будем вставлять, будем менять и наслаждаться красотой. Пришел мешок наполнителя. А сазон еще добавил в грушу. Пришли некоторые подарочки девчонкам. Но я не показываю в роликах, потому что Ксюшка может смотреть мои видео. Потом увидите все тогда, когда будет распаковка новогодних подарков. Так что еще на зоне заказывала смесь. Две упаковки. Одну уже брала четверку. Первый раз нам был до через несколько дней и четверочку. Так, дальше. Интересные мелкие подарочки. О, покажу, пока не спряталась. Свалберес – это антистресс брик. Бриктик – это прикольные такие штуки. Они какие-то макнитные. Я распечатывать не буду. Потом надо наклейки все оттирать. может быть, в коробочку перекладывать в какую-нибудь. Да? потому что понятно, что Свалберес. Ну, хотя это от нас подарки, от Деда Мороза другие. Так, еще мои любимые а, тряпочки сэнко появились вообще по 120 рублей, три штучки. Вообще шикардос, они ментоловые, камера вам немножко врет. но ну, такие же, как у меня были, которые я вам много раз уже показывала. Это у нас с вами озон, наверное, да, по 120 рублей. Они быстро их разбирают. А, вот такие прессованные тканевые масочки, таблеточки. Здесь 30 штук. Это у нас с вами Wildberries. А, статью писала недавно, кто не читал, обязательно почитайте над Зенем, про то, как использовать... Запасы уходовой косметики. Очень интересная статья. И вот с этой целью как раз вот эти прессованные масочки. Так, дальше. Рыжий кот. Пакеты для лотков. Локоту. Какие-то они мне кажутся тонкие. Я в лоток сначала два пакета, а потом наполнитель. Так, проще. И выкидывать потом проще, если он дно не прорвет. То эти пакетики прям собираешь, выкидываешь. И красота. Так, дальше что? Майка. Это, кстати, Ивановский трикотаж. Майка вообще дешево была, что-то, по-моему, даже меньше 200 рублей. Обычная классическая черная майка на бретельках. Я взяла 58 размер, потому что очень люблю дома гонять в просторном. Покажу. Сейчас открою. Дальше с девочками в Телеграм подарки обсуждали. Нашла вот такой интересный новогодний квест. 200 с чем-то рублей. Это я отдам сейчас. Здесь задание. Сейчас распечатаю. Тоже покажу быстренько. Так, И вот тут прикольный такой штатив. Не штатив, Ну да, типа штатива. Сейчас тоже открою, покажу. Гибкий держатель для телефона. Если вы любите на кухне, там, смотрите, ванны и так далее. Маечка обычная, как бы, черная, классическая, очень большая, кстати, класс вообще. Вот я люблю, когда прям все висит, вот дома в таком гонять одно удовольствие. Бретельки, нитка, правда, торчит. Она ничья, просто торчит. Ну, обычная вот на бретельчиках майка. Так, вот он, штатив, это держатель для телефона, у нас с вами прикручивается, ну, вот сюда, судя по всему. А вот эта штука, она... Тут надо что-то сделать. Ее можно, грубо говоря, вот так к столу, да, вот так на стол раз зацепить. Тут надо что-то отвернуть, наверное. А вот этот шланг длиннющий сам, он сам по себе гибкий. То есть он гнется. Его хочешь вверх, смотрите, какая длина, хочешь вниз. Так, вот книжка. Ради интереса давайте посмотрим. Елена Ульгева Уе составляла. Здесь задания на каждый день интересные. Вот такие задания. Большая, кстати, толстая книга. Квесты всякие. Мне понравилось, я по отзывам смотрела. Вот очень интересно, увлекательно. Много всего. Вот такая вот книжечка. Интересная. Что представляет из себя штатив? Вот эту штуку откручиваем и э, вот эта штука, штука, штука расширяется, закручиваем, все держится на столе. Вот эту, э, вот эту штуку надеваем до щелчка на шарик. Вот эту надо будет потом прикрутить, это я пока исследую. Да штатив раздвигается, мне одной рукой это делать неудобно. И вот такой он длинный, то есть хочу смотреть телефон высоко. Вот, смотрю высоко. Ну, В общем, прикольная штука, и снимать мне будет с ней в Ваня в коридоре макияжки очень удобно. Вот так. Забрала еще заказик на Валдерес. Это такой слиплось. Тут скотч-сетевой фильтр по типу розетки, которую я вам показывала. Тоже с тремя входами USB. Три таких обычных входа. Вот такой вот беленький и кнопочка. Космос. Первый раз таки беру. Но вот эта вот штука очень удобна. Вот как выглядит Проверила сразу на пункте выдачи, все горит. Так, а здесь у нас два лака. Два лака. Фокс на них самый хороший. На Лайл отзывы. Так, это бежевый топ, по-моему, да, база, база коммуфтирующая. И топ без липкого покрытия. О, вот так вот. Еще пришел аппарат. Для маникюра на Вайлберес. Я девчонкам показывала а, в Телеграм какой заказала. Они у многих продавцов есть на на, зазу, на Зон. А, отзывы хорошие. И поэтому нашла самый дешевый за 800 рублей. Такой. Он у всех. Он у некоторых стоит полторы, у некоторых тысячу, у некоторых там... У всех по-разному, да? И заказала его. Но он так и не включился. Мы с девушкой на пункте выдачи и так и так и через косяк. Его, в общем, не судьба. А, он загорается на нем лапочка, но а, ручка не жужжит. Ничего не крутится, вставляли фрезы, все как бы делали, никак. А у него платный возврат 100 рублей. И уже домой пришла, такой злой отзыв накатала да? Вы представляете, сколько вот этот аппарат Продавец может гонять По России Я обязательно посмотрю, как называется магазин и в этом видео выложу название этого магазина Чтобы все знали И обращали внимание, что не надо этого нечестного продавца ничего заказывать да? Этот аппарат Он может гонять по России Просто миллион раз Он нерабочий, и с каждого по 100 рублей Собирать за возврат да? Нормальная вообще тема, да? так можно олигархов просто стать. Поэтому отзыв накатала. Не знаю, мне кажется, его не опубликовали. Там прям какая-то жесткая модерация. Но он культурный был. Просто я написала все как есть. да, Тетя мой сладкий. Вот. Так что имейте в виду, вот такое вот бывает. Я стараюсь не заказывать те товары, которые с платным возвратом. У меня их долгое время вообще не было. Но сейчас почему-то перед Новым годом практически любой второй товар на Вэлбери с платным возвратом. Вот это дико раздражает. Я лучше переплачу и закажу на Озоне. Ну, его нафиг. Потому что... С возвратами на Вайлберс девчонки многие жалуются. Кто-то пишет, что легко, легко кто-то жалуется. А я никогда не делала возвраты, я только вот, ну, не оплачиваю, прихожу, если некачественный товар просто не оплачиваю, не забираю. Да? Но возврат делала один раз на Озоне. И никаких проблем не было действительно. В течение трех рабочих дней мне вернули деньги вот за чехол. А как бы все отлично, все нормально. Упаковку Озона лучше. Но, ну, в общем, не знаю, мне что-то Вальберс в последнее время прям разочаровывает. Вот такие дела этом все, мои хорошие. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Ссылки, как всегда, под видео на Дзене. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.